Добрый день! Всем известно, что Facebook не идеален, и у него иногда выскакивают какие-то баги. Баг, про который мы сегодня будем говорить, или, может быть, это даже не баг, но это какой-то технический момент, который, я знаю, появляется у многих, а на практике точно сталкивалась. Вы не можете добавить технически вашу платежную карту в ваш рекламный кабинет или в ваш бизнес-менеджер. Сегодня я вам покажу, как это можно обойти легально, и каким образом, и где подсмотреть вот ту такую методичку хорошую, полезную, которую сам Facebook на самом деле нам и предлагает, зная о своем баге. Поэтому если у вас есть проблемы с оплатой, вы можете добавить платежную карту, то смотрите это видео до конца, вам будет полезно. И в целом, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, потому что здесь мы говорим про маркетинг, про таргетированную рекламу, про продвижение вашего личного бренда и вашего бизнеса онлайн. Если вы предприниматель или начинающий таргетолог, то эти темы вам будут максимально полезны. Подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной надолго. Популярный баг у Facebook, когда вы, заводя карту новую, не можете ее завести, то есть вы не можете ее подтвердить, выкидывает, вы делаете все правильно, вы вводите номер карты пользователя, прописываете срок годности карты, три цифры этого кода, да, и почему-то он вам скидывает, он не дает вам зафиксировать карту. Первое, что вы можете попробовать сделать, это попробовать э, сделать все те же самые действия, только в другом браузере. Почему-то Фейсбуку, например, не очень точно знаю, нравятся браузеры, которые э, скрывают рекламу, то есть там это может не работать. Э, на Хроме всегда практически работает, у меня Brave, и там не срабатывало. Да? Это первое, что вы можете сделать. Э, второе, функцию «Сейчас я вам покажу, куда идти» это этот же а, трюк вы можете использовать в том же случае, когда вы не можете списать оплату. То есть мы прокручиваем а, настройки платежей а, вниз, и у нас здесь есть такая кнопочка «Нужна помощь?» «Служба поддержки». Нажимаем на нее, и он вас перекидывает в справочный центр. И здесь а, вы можете выбрать. Выберите рекламный аккаунт. Вам в первую очередь спрашивают, с каким у вас рекламным аккаунтом проблемы. То есть вы выбираете свой рекламный аккаунт из списка. Предположим, мой И вы выбираете. У меня вопрос, вопрос о платеже, вопрос о биллинге, вопрос о способе оплаты. То есть, скорее всего, вот здесь ставите. Что вы хотите сделать? Добавить способ оплаты, обновить, изменить способ оплаты. Например, добавить способ оплаты. И добавляем здесь способ оплаты. То есть он нас выкидывает в окно фейсбука через которое вы можете это сделать. Всегда практически работает, 99,9% здесь это работает. То есть если в той функции, там, в том интерфейсе вы не могли добавить карту или списать оплату, то здесь он вам даст это сделать. Я, понятное дело, сейчас нажимаю «Отмена», но это очень рабочая функция. Точно так же, если вы хотите обновить способ оплаты или э, вопрос о платеже, да, то есть как бы сбой в оплате. То есть вы выбираете такие кнопочки, и он вам э, пошагово даст сделать ту функцию, которую у вас не получается. То есть вот через этот а, инструмент это подсказывают сами а, ребята из техподдержки, а, из чата с техподдержки. Кстати, я вам оставлю ссылочку здесь, а, как найти чат техподдержки. У меня есть такое тоже техническое видео, можете его посмотреть. Вот, а, надеюсь, я здесь понятное дело, не буду это делать. Ничего. Да, но в целом вы выбираете нужную вам опцию и по шагам все это сделаете, то есть там все получается молниеносно, 100% проверяла несколько раз на разных своих аккаунтах. Вот такие есть иногда баги, но нужно пытаться найти нестандартные решения ваших вопросов. Я надеюсь, вам это видео было очень полезно, и вы решили свою проблему. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, мне будет очень приятно. До скорой встречи, всем пока!